Тех событий, которые произошли со мной с моей семьей. Правительство Республики Татарстан на протяжении всего времени курировало девушку по всем значимым вопросам, начиная жилищно-социальными и заканчивая подачей документов, выбранное учебное заведение. Все.